Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я являюсь преподавателем и консультантом в школе Бадзы Натальи Пугачевой. И сегодня мы с вами поговорим о китайской астрологии Бадзы. Всем о нам известно, что мы родились под какими-то знаками восточного гороскопа, да, то есть кто-то родился в год лошади, кто-то родился в год обезьяны, кто-то даже знает, что он рожден в год, например, металлической лошади или деревянной обезьяны. Но на самом деле это только часть э, достаточно древней, э, древней науки бадзы. Э, бадзы это китайская астрология, которая уже более трех тысяч лет. Э, это очень Ценные знания, которые ранее были доступны только императору и его семье. Сейчас же они доступны могут быть и для вас. То есть каждый из нас рожден в определенный день, в определенный месяц, в определенный час и год. И в момент рождения человека формируется так называемый энергетический паспорт из энергии, расшифровав который можно считать характер, судьбу, удачу, неудачи человека. То есть, что такое Бадзи? Это э, карта вашего рождения, э, записанная с помощью китайских иероглифов. Расшифровывая их, мы можем читать ваш характер и судьбу. Также, помимо карты рождения, существуют еще так называемые 10 столпов вашей судьбы. То есть, некие десятилетние периоды, которые э, рассказывают э, о, об о тех энергиях, которые будут... Э, в той или иной степени влиять на вас в определенные периоды. Естественно, для каждого из нас это будут индивидуальные энергии. Эти энергии будут... Приходить в столпах удачи, эти энергии будут приходить в годах, то есть каждый год для каждого из вас будет нести разное. Да? Для кого-то это будут дети, для кого-то это будут мужья, для кого-то это будут изменения в карьере, деньгах, для кого-то какие-то неприятности будут наступать или радости. То есть год пришел, предположим, сейчас с земляной свиньи для всех но для каждого из нас он несет индивидуальные энергии. Также на вас будут влиять и энергии месяца, энергии дня, энергии часа, и в том числе даже энергии минут определенных. И система знаний Бадзи чем хороша? она может подсказать человеку, в каком направлении ему следует искать свой путь. То есть каким образом, более комфортным, более коротким путем ему достичь тех или иных целей. Так как для людей с разными картами рождения разные методы для достижения да, целей присутствуют. То есть кому-то надо привлекать... Для достижения своих целей людей, да, то есть работать в команде, перед тем как что-то сделать, советоваться, тесную связь с родителями поддерживать. А кому-то, предположим, надо быть более автономным, более более более как бы самостоятельно решение принимать. Кому-то благоприятно заниматься каким-то решением материальных вопросов, кому-то благоприятно учиться, чтобы достигать одних и тех же целей, только разными способами. Также Бадзи может подсказать в каких-то приходящих временных периодах, как действовать тоже, помимо того, как, какую стратегию в жизни можно выбрать, опираясь на свою карту рождения, а как действовать в тот или иной временной период, когда лучше рискнуть, когда лучше как сказать, отсидеться, да, не принимать каких-то активных действий, когда лучше заключать брак, когда лучше родить ребенка, когда лучше учиться, когда лучше зарабатывать деньги. На эти вопросы нам может, да, могут, дать, могут дать ответы китайская астрология бадзы. Также бадзы нам может помочь окружить себя такими людьми, которые будут приносить нам удачу, в, как бы, как, в картах которых мы будем процветать, и э, за счет этого мы будем улучшать э, свою жизнь. Также Бадзи нам даст ответ, каких людей нам лучше избегать, да, чтобы не получить никаких неприятностей. Бадзи нам даст ответ, какой партнер, э, какого партнера мы ищем, и каким образом лучше поступать, чтобы э, получить, э, скажем так, хорошие отношения. но в зависимости, конечно, от того, чем делила вас карта. И, в общем-то, расшифровав астрологическую карту Бадзы, можно получить ответы на разные вопросы. Как успешно выйти замуж? Опять-таки, успешно – это в понимании каждой карты. В общем-то, успешность своя. Да? Кто-то может выйти замуж там за миллиардера, а у кого-то... Э в общем-то, хорошим браком будет, когда он, в общем-то, там с обычным человеком и по определенным еще и правилам с ним взаимодействует, чтобы отношения не, не разваливались. Да? То есть у каждого тоже степень успешности, естественно, надо понимать, у каждого своя, какого человека действительно лучше подобрать для счастливой жизни. Кому-то нужен уже в общем-то, партнер, который по жизни уже какой-то опыт приобрел, да, то есть не идеальный может быть в чем-то с точки зрения Вселенной. Кому-то нужен, но больше подходит какой-то э, помоложе партнер, например, у кого-то он будет иностранцем, у кого-то он будет соседом, да, то есть, опять-таки, чтобы не искать недостижимый какой-то, может быть, идеал, а, в общем-то, обратить внимание на более, как бы, такие рабочие варианты, карта тоже может подсказать. Но, опять-таки, можно с помощью БАДЗы спрогнозировать, когда, предположим, будут дети, да, в более, как бы, высоких уровнях уже БАДЗы можно даже спрогнозировать зачатие, да, то есть, если нет детей, каким-то образом высчитать определенным периодом, когда это более вероятно. Также можно узнать, где больше, больше вероятность познакомиться, да, например, со своим избранником. Каким образом вы можете, ну, скажем так, разбогатеть? Ну, Опять-таки потенциал разбогатеть у всех разный, естественно. Нельзя скидывать со счетов еще и социальное окружение, в котором вы находитесь. Потому что богатый человек в Африке, у которого несколько коров, и богатый человек, предположим, США, у которого там миллиарды, да, это несколько разные люди, хотя они могут иметь одинаковые по потенциалу карты. Но все равно, как бы, на, на что направить свой вектор, чтобы больше зарабатывать. Ну, и, естественно, алгоритмы, как действовать, чтобы максимально усилить свою удачу и добиться желаемого. Да? То есть, чтобы не идти и не проламывать стены, скажем так, а каким-то образом, более таким прямым путем, более понятным. И, естественно, бадзы дает ответы на какие-то вопросы, почему с вами происходят те или иные события, какие-то ситуации, какое решение принять в той или иной сложной жизненной ситуации. И э, карта рождения бадзы, как еще раз повторюсь, она состоит из восьми иероглифов китайских. И... Э, Иероглифы, эти, в этих иероглифах зашифрованы некоторые энергии определенные, то есть карта базы состоит из энергии, которую можно для того, чтобы как-то их определить в более понятном виде, то есть мы можем их представить в виде определенных стихий, да, то есть стихии дерева, стихии огня, стихии земли, стихии металла и стихии воды. То есть каждая из этих энергий определенными характеристиками обладает. И в зависимости от того, каким образом эти энергии комбинируются в карте рождения, можно как раз вот расшифровать многие черты характера, какие-то заложенные э, х, таланты да какие-то вероятности в судьбе человека то есть э, эти энергии распильтение этих энергий дают как раз все эти э, характеристики также вот э, как раз стал удачи, о которых я упомянула это тоже энергии которые приходят э, в нашу жизнь в тот или иной период у каждого эти энергии начинают в, в, как бы интегрироваться в карту рождения в определенном возрасте, тоже индивидуально рассчитываются эти показатели. И за счет вот комбинации всех этих значков, в которых, еще раз повторюсь, заложена определенная энергия, которую мы перевели в более понятные образы, можно как раз делать предсказания, читать характер, таланты, наклонности и прочее. И, и, и, и прочее, да? и прочее. прочее. И для того, чтобы построить свою карту бадзы, индивидуальную, вы должны перейти по ссылке на сайт Натальи Пугачевой, либо по этой ссылке, либо просто наберите в интернете школу бадзы Натальи Пугачевой, калькулятор бадзы. И вы по, по, как бы, окажетесь вот на такой страничке. Вам надо будет ввести свою дату рождения, то есть число месяц, год рождения и время, время рождения. Пол обязательно, потому что в зависимости от того, какой вы пол ведете, там не, не, столпы удачи рассчитываются в зависимости от пола человека. Да? Они могут быть различными у женщины и мужчины. Обязательно ведите город и нажмите расчет, потому что, ежели вы родились, предположим, там в 9 утра в Москве, это будет... Одна энергия да, в это время, а если вы родились во Владивостоке в тот же день, в тот же час, в тот же год, это будет другая энергия немножко в вашей карте, в определенной части карты. Если вы не знаете времени рождения, то поставьте просто 12 часов дня и просто в карте рождения вы... Ну, у вас будет нерабочим этот столб, да, то есть э, эта часть карты, которая отвечает за час. Там, собственно говоря, написано э, в самой карте, что это час. Если вы родились в каком-то городе э, взрубежном, да, то вы пишете по-английски. Если это какой-то город, который переименовывался, то ищем старое название. И по итогу каждый из вас получит свою индивидуальную карту базы. Естественно, у каждого из наших слушателей будет своя карта, то есть будет свое хитросплетение иероглифов. Но сейчас мы начнем расшифровывать, можете сказать, с основ, но, уже даже зная, собственно зная вот эту информацию, многое можно понятия себе многое можно сказать о другом, да, и можно как раз потренироваться как раз на своих знакомых, близких, родных, на себе, собственно говоря, посмотреть, насколько соответствует то или иное описание. Еще раз повторюсь, что все мы знаем, что мы родились в год какого-то животного, на самом деле – Помимо года рождения, еще существует и месяц рождения, который в карте Бадзе тоже представлен определенным животным. День рождения и э, час рождения, соответственно. И вот человек, который был рожден в это время, вот карту мы его построили, он родился в год дракона, в месяц петуха, в день кролика и в час лошади. То есть... Каждая земная ветвь, то есть мы будем называть зверьков, да, как мы привыкли их величать в обычной жизни бытовой, земными ветвями, да, то есть это земные ветви, животные знаки рождения. Тут можно прочитать, в принципе, самому, да, построив карту вот в этой колоночке, в... Как бы, какая земная ветвь присутствует у вас в году, тут тоже все подписано в калькуляторе в месяц, в дне рождения и в часе. Еще раз повторюсь, если вам неизвестен час, то калькулятор выдаст случайным образом какой-то час, вы просто с ним не будете работать. И на сегодняшнем с вами видео, на занятии, нам час рождения по большому счету не нужен. Помимо того, что существуют земные ветви, они же животные, знаки рождения, что является частью восточной астрологии Бадзе, еще являются такие есть энергии как небесные стволы то есть каждая земная ветвь естественно у нас принадлежит какой-то стихии до да? деревянная обезьяна не знаю там земляная коза то есть каждый приходящий год насколько вы знаете он несет в себе энергию да вот определенную и данный конкретный человек родился в год земляного дракона то есть тут написано почва до да, металлического в месяц металлического петуха в день земляного кролика и в час металлической лошади да то есть вот таким вот образом энергия скомпоновались в момент его рождения и на самом деле вот именно в этом видео нас интересует знак дня рождения. Да? Нас интересует именно вот эта колонка. То есть мы ищем день своего рождения в своей карте и обращаем внимание на верхний значок. То есть нас не интересует в данном конкретном контексте ничего, кроме верхнего значка из колонки ⁇ День рождения ⁇ Еще раз повторюсь, у каждого из вас он будет свой. То есть это демонстрационный пример. И мы с вами уже говорили о том, что в момент вашего рождения определенные энергии сформировали определенный причудливый узор да, в вашей карте. Насколько вы видите, что энергии всего лишь пять. Да? То есть земля, металл, вода, дерево и огонь. И эти энергии, они еще подразделяются на инь и ян. Да? То есть, если дерево то оно у нас есть янское дерево и инское дерево если огонь то он у нас имеет место быть янский огонь и инский огонь если это земля то это тоже янская земля и инская земля если это металл то это янский металл и инский металл и если это вода то это янская вода и инская вода и э, нас интересует в данном конкретном случае стихия дня рождения то есть каждый из вас рожден в определенную стихию. То есть у нас присутствуют люди, которые рождены в одну из пяти стихий. То есть люди земли, люди металла, люди воды, люди дерева и люди огня. И эти люди еще подразделяются на Ян и Инь. Да? То есть у нас есть земля Янская Янская земля инская и соответственно каждый элемент также и в зависимости от этого и характеристики человека рожденного в тот или иной день будут различаться да то есть один человек родился в день земли и другой родился в день земли только один родился в день янской земли а другой день родился в день инской земли да и соответственно у них будут несколько разные характеры то есть нас сейчас интересуют стихии дня рождения то есть, если провести очень отдаленную аналогию, очень отдаленную, чтобы просто новички поняли, каждый из нас родился там по знакам весов, по знаком весы, по знаком рыбы, по знаком стрельца. То есть у каждого есть какой-то знак рождения. Но это как бы знак солнечный знак там еще очень много всяких дополнительных моментов есть у каждого человека но собственно говоря вот стихия дня рождения или элемент личности или господин дня или дневная доминанта разные названия бывают у этого понятия это как раз знак нашего рождения то есть каждый из нас родился из этих десяти знаков и по тому в день кого вы родились можно судить, каков ваш внутренний мир, характер, манера поведения. Естественно, эти качества будут, те качества, которые мы с вами сейчас обсудим, да, того или иного знака рождения, они будут проявляться больше или меньше. Какие-то в силу воспитания, да, то есть мы все в разных условиях воспитываемся и воспитывались, и среды, и среды взращивания, какие-то черты характера будут преобладать, и другие будут едва уловимы, но это основной стержень, потенциал, отличительные черты каждого человека, рожденного в день той или иной стихии. Еще раз хотелось бы повториться, что это общие характеристики, что-то может быть у вас больше проявлено, что-то может быть у вас меньше проявлено. Но еще раз хотел бы сказать, что мы будем расшифровывать далее карты более подробно, потому что одна земля может проявлять себя очень сильно в этих характеристиках, да, а другого, другая земля, она практически может быть больше будут характеристики, характеристики других элементов проявлять, которые находятся вокруг нее. Да? То есть это обобщенные характеристики. Итак, давайте приступим. А Если вы у себя в карте нашли в дне рождения, вот в этой колонке, дерево Ян. Вот ну, Бритни Спирс родилась в день дерева Ян какими э, характеристиками может обладать человек рожденный в день дерева ян? еще раз повторюсь в зависимости от того в какой среде это дерево находится эти характеристики будут более сильно проявляться в его жизни либо менее сильно но все равно что-то будет внутренний стержень все равно будет вот похож на это описание просто ну, в разной степени это будет проявляться. И чтобы было нам легче те или иные стихии представить визуально, да, представим дерево Ян, людей, рожденных в день энергии дерево Ян, как мощное крепкое дерево, высокое, с выраженным стволом, с достаточно развитой корневой системой. Системой, да. И теперь мы попробуем перенести этот образ на характер людей, которые родились в день я а, Такие люди по своей натуре независимые, решительные, целеустремленные, прямолинейные. У них на все есть своя точка зрения, да. Вот образ дерева. Но ну, его сложно, да, как-то согнуть, нагнуть, переубедить, ну как-то вот, в общем-то, воздействовать него каким-то образом так, вот, чтобы он был, как говорится, на ветру колыхался, да. Люди с господином дня дерева Ян двигаются к своей цели, они плохо адаптируются к резким переменам обстановки. Почему? Потому что образ дерева, у которого глубокие корни, да, которое, ну, не может, собственно говоря, его вот так вот, его, оно и меняется только, когда его вырывают, да, то есть э, плохо адаптируется. Еще раз повторяю, что это целеустремленные люди, не любят идти на компромиссы, не любят сгибаться, кому-то уступать дорогу, благородные, честные, как правило, это правильные люди. Они очень напористые, им под силу многого добиться. Они, как правило, добросердечные, сострадательные, сочувственные, окажут помощь тому, кому необходимо. Понимающие чуткие, Из них получаются сильные лидеры. Они любят вести людей за собой, не любят, чтобы ими управляли. Подходят жизни с чистой совестью, не готовы уступать искушениям, делают аспектно моральные ценности. Но опять-таки это хорошее качество, но... Так как они не гибкие и не идут на компромиссы, это является в то же время их недостатком. Они могут держаться упрямо уже за какие-то принципы личные, которые ну, уже, в общем-то, можно пересмотреть. Могут быть чересчур самоуми... самоуверенными. Сложновато им изменяться, да, как-то приспосабливаться, к окружению какому-то новому. И, соответственно, они скорее упадут, ну, то есть ломаются, условно говоря, чем, чем изменятся. Ну, это трудолюбивые люди, активные, справедливые. Считается, что дерево Ян может получать поддержку от страны, в которой человек, который родился под знаком дерева Ян, проживает, да, потому что у нас дерево, оно питается от почвы, от земли. Иногда такие люди достаточно ревнивые. Таким людям рекомендуется, так как они все-таки плохо адаптируются, плохо быстро перестраиваются, при каких-то жизненных обстоятельствах нестандартных, иметь план на все случаи жизни. Не рекомендуется им куда-то переезжать в одиночку, да? то есть плохо дерево переносит такого рода перемещения и ежели они куда-то переезжают то лучше переезжать с семьей да с чем-то вот что могло бы им их поддерживать то есть создавать некую иллюзию того что они ничего не поменяли в своей жизни ну естественно таким людям благоприятно но ну, при разных конечно условиях не всем но благоприятно тоже как-то взаимодействовать общаться с деревьями подпитываться энергией в лесу можно завести дерево которому можно ходить Обниматься, рассказывать ему о своих горе, горестях. То есть вот такие вот характеристики у людей, родившийся день, дерева Ян. Следующий знак рождения – это дерево Инь. Дерево Инь. То есть у нас Янское дерево и Иньское дерево. Это энергия дерева, но они несколько разные. Что такое дерево Инь? Вот, например, Алла Борисовна Пугачева родилась в день, дня дерева Инь. Это некий такой цветочек, плющ, виноград, трава, то есть лиана какая-то, растение без ярко выраженного корня. И вот этим людям очень нужно дерево ян, да, чтобы они своими, в общем-то, опутывались вокруг дерева ян и вокруг какой-то поддержки и к солнцу да, стремились, стремились к солнцу. Как правило, эти люди умные достаточно, предприимчивые. Вот дерево инь очень легко приспосабливается к обстоятельствам. То есть они не будут воевать, как дерево ян, сражаться в лоб. Они как-то вот какими-то окольными путями обовьются, прорастут да, и добьются своего. Эти люди, наоборот, изменчивые, могут идти на компромиссы. Достаточно часто они видят свою выгоду, да, то есть знают, как достичь выгоды. Этим людям достаточно много, они многого могут достичь по жизни, но им нужна опора, да, то есть таким людям нужна опора. Дипломаты обходят острые углы, творческие достаточно, хорошо налаживают связи, хорошо адаптируются в новой обстановке, имеют иногда нестандартный взгляд на привычные вещи, учатся с интересом, и могут применять свои знания. Они любят дисциплину и могут разводить людей своими придирками, так как в сложных ситуациях им не достает терпения и порядка, которые требуют от окружающих. Они же, да. Ну, еще раз повторю, что считается, что они расчетливые достаточно. Им бывает скучно в семье, в профессии, и они могут менять свою жизнь, да, каким-то образом сами. Считается, что дерево и, то есть дерево и, надо быть гибким соответственно, им хорошо заниматься такими видами спорта, которые развивают гибкость. Важно выбирать правильное окружение, так как эти люди подвержены влиянию. То есть хорошая компания, соответственно, перенимаем манеры хорошей компании. Плохая компания, перенимаем манеры плохой компании. И считается, что им надо красиво одеваться и путешествовать. То есть это вот характеристика людей, которые родились э, в, день, в день дерева, да? но в любом случае э, энергия дерева – это всегда энергия роста, и люди, у которых много энергии дерева в карте, в самой либо же они рождены э, в день дерева, они, как правило, любят развиваться, учиться каким-то образом или в чем-то, и э, в обладают да, такими характеристиками. В этом видео мы с вами рассмотрели только один элемент, элемент дерева. В следующих видео мы рассмотрим элементы огня, элементы земли, элементы металла и элементы воды. Да? То есть характеристики людей, родившихся не этих элементов. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, участвуйте в наших бесплатных мастер-классах, смотрите видео на нашем канале. До скорых встреч, всего хорошего, удачи!